Всем большой привет! Сегодня будем делать быстрые малосольные огурцы в рукаве для запекания. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Пол килограмма огурцов нарезаем кружочками толщиной примерно 3-5 мм. Готовый салат будет интереснее смотреться, если огурчики порезать ножом для фигурной нарезки сыра. Одну луковицу режем тонкими колечками. К небольшому пучку укропа добавляем 15-20 листиков мяты. И рубим зелень ножом как можно мельче. Также измельчаем небольшой кусочек острого перца. Затем берем рукав для запекания. Завязываем его с одной стороны. и перекладываем туда подготовленные огурцы добавляем острый перец лук укроп с мятой два зубчика пропущенного через пресс чеснока одну чайную ложку соли пол чайной ложки сахара треть чайной ложки черного молотого перца и 2 столовых ложки лимонного сока затем завязываем вторую сторону рукава так чтобы внутри осталось свободное пространство и как можно больше воздуха тогда огурчики будет очень легко мешать дальше берем пакет в руки и хорошо его встряхиваем, чтобы содержимое рукава как следует перемешалась. После чего отправляем огурцы в холодильник на 15-20 минут. Вот и все. Быстрые малосольные огурцы готовы. При подаче на стол их можно полить подсолнечным маслом. Приятного аппетита!